скачать RoboSender бесплатно. В этом ролике я расскажу не только как скачать бесплатно программу массовой рассылки по Skype RoboSender но и как ее правильно установить. Для того чтобы получить эту программу бесплатно вам необходимо пуститься в описание ролика, нажать на ссылочку, сейчас она выглядит вот так. Вы попадете на страничку с подпиской. От вас требуется ввести только свой электронный адрес на который я вам не буду высылать ничего, никаких коммерческих приложений и так далее. Вам только раз в неделю, те, кто не отпишется, будет приходить какой-то полезный подарок. Вот, начиная с этого робосендера. Значит, вбивайте свой электронный адрес, выполняйте стандартную процедуру подтверждения, подписки, и через несколько минут на вашу почту приходит письмо. Тема письма ⁇ подарок ⁇⁇ программа рассылки по Skype робосендера. Открываем это письмо, в нем ссылочка на Яндекс Диск. Переходим на Яндекс Диск, нажимаем на кнопочку «Скачать» и скачиваем программку абсолютно бесплатно на диск своего компьютера. Главное, запомните, куда вы ее скачали. Открываем диск компьютера, куда вы сохранили программку RoboSender, архивчик. Разархивируем архив правой кнопочкой. В данном архиве у вас будут три файла. Сейчас внимательно, как выполнить правильную установку программы. Вы запускаете файл с именем RoboSender и ничего не меняете в программе установщика. Везде нажимаете на кнопочку Далее. То есть совсем соглашаетесь. Программа устанавливается в свою стандартную папку. Программа устанавливается на ваш компьютер, на диск C. Папку программ файлос папочка RoboSender. Если у вас есть лицензионный ключ от этой программы, если вы его покупали в свое время за 50 долларов, то просто запускаете файлик RoboSender.exe и начинаете пользоваться программой. Если у вас нет ключа, но вы хотите пользоваться этой программой, вам требуется сделать следующее. В папку, в которую вы установили программу, скопировать файлик с именем RoboSender.fix. И теперь уже запускаете именно этот файл. Выполняете на нем двукратный щелчок и запускается программа RoboSender. Если хотите, для удобства можете сделать себе на рабочем столе ярлык для этой программы. Вот программа запускается, проверяет наличие обновлений и пытается сейчас подключиться к вашему скайпу. Значит, ваша задача при каждом запуске программы разрешать программе получать доступ skype вот открываем свой Скайп и нажимаем на кнопочку дать доступ если вы это не сделаете то программа работать не будет после того как вы нажали на кнопочку дать доступ программа робосендер запускается и начинает работать вот что из себя представляет интерфейс программы робосендер которую вы бесплатно можете скачать нажав на ссылку в описании данного ролика Друзья, сразу хочу сказать, лично я этой программой не пользуюсь. Я пользуюсь Сэндексом. Поэтому вот помочь я не могу. В заключение, друзья, я хочу вам сказать следующее. Если вы будете использовать любые средства автоматизации, в нашем случае программу массовой рассылки по Skype у RoboSender, вы должны этот инструмент использовать грамотно, чтобы не получить бан для своего аккаунта Skype. За что вы получите или можете получить бан? Первое, это за рассылку сообщений по серым контактам, то есть по тем контактам, которые не дали подтверждение вам. И основное, за что в последнее время банились колоссальное количество скайпов, это за массовое добавление контактов. Поэтому здесь рекомендация следующая. Либо ежедневно добавлять по небольшому количеству контактов в скайпе, имитируя естественную деятельность пользователя Skype. Либо используйте программку, точнее утилитку, которую написал Михаил Стоев, человек, который профессионально занимается рассылками по Skype и по почте. Благодаря этой утилитке вы можете добавлять, как в старые добрые времена, по несколько тысяч контактов за раз и не получать бан для своего аккаунта Skype контакт михаила стоева будет в описании данного видео но вы можете его и в скайпе самостоятельно легко и просто найти то есть, если вы в поиске контактов skype напишите михаил михаил стоев то вот все первые контакты где михаил стоев украина харьков михаил стоев германия вот это все именно нужный вам михаил стоев то есть человек который профессионально занимается рассылками по скайпу и по почте Благодарю, друзья, всех, кто досмотрел данный ролик до конца. Еще раз напоминаю, для того, чтобы бесплатно скачать программу RoboSender, вам необходимо просто-напросто пройти по ссылке, которая есть в описании данного ролика. Пользуйтесь программой. Всем удачи, больших заработков. Счастливо!